Кто добрее становится, а кто-то все злей Кто-то счастлив, кому-то всего не хватает Кто-то сгорбившись, ходит в погрешной земле А кто-то в радостной выйти душою летает Ходит по грешной земле А кто в радостной выси душою летает Так пусть же ветер удачи прогонит беду И пусть розы мечты Распускаются всюду Больной птицей парить где небе чудо. Кто-то много тепла в этот мир отдает, Бескорыстно, с любовью, надеждой и верой. Кто-то воет от боли, а кто-то поет, Позабыв наконец про печаль потери от боли, а кто-то поет. Позабыв, наконец, про печали, потери, Так пусть же ветер удачи прогонит беду, И пусть мечты распускаются всю. Парить в небе чудо. Игра you sure.